Всем привет на моем канале! Сегодня буду оформлять торт, трансформеры, бамблби в желтом цвете, мальчику на пятилетие. Здесь леденцы у меня из Мальта и пряники, и также вафельные картинки. Кому интересно, оставайтесь со мной! Я уже все приготовила для торта. Мне понадобятся медовые коржи. Здесь у меня 8 коржей диаметром 18 см. Крем из вареной сгущенки с маслом. Грецкие жареные орехи, которые я купила, помыла, просушила и поджарила в духовке. Бананы здесь у меня, которые я сбрызнула лимонным соком, чтобы они не почернели в торте. Это обязательно нужно делать, если вы кладете свежие бананы в торт. И собирать торт я буду в разъемной форме, в кольце, в котором... По размеру который я выпекала значит кольцо я переворачиваю беру дно чтобы вот эти вот пазики были сверху а здесь был ровный снизу край и на дно устанавливаю первый корж и начинаю сборку корж крем орехи снова крем и корж сейчас все покажу как я собираю Именно медовик. На самом деле и крем может быть абсолютно любой. Все зависит от того, что вы любите. В данном случае захотели со сгущенкой крем. Дальше я выкладываю бананы. И обратную сторону коржа, которым я сейчас буду накрывать, я также смазываю кремом. Чтобы у меня бананы были между кремом. То здесь совсем такой тоненький слой, но это обязательно, я всегда так делаю. И хорошо прижимаю. Дальше орешки. Сверху хорошенько прижимаю. Продолжаю сборку в том же порядке, чередуя слой бананов, слой орехов. Так, торт собрала. И отправляю в холодильник на ночь, прикрыв пищевой сверху пленкой. Оформлять буду завтра утром. Наступил следующий день. И мне необходимо торт достать из формы. Убираю лишний крем с боковины торта. И перекладываю торт. Оформлять торт я буду масляным кремом. Ссылочка у вас сейчас появится на экране. Он очень подходит для выравнивания и покрытия торта. И для начала наношу черновой слой. И отправляю первый слой схватиться в холодильник. Сейчас мне понадобится декор-гель, пряники готовые и вафельные картинки. Я буду наклеивать вафельную картинку на пряник. Тесто для пряников у меня на жженом сахаре. Ссылочка появится у вас на экране. И что я делаю? Я наклеиваю вафельную картинку на декор-гель. Если я пряники делаю для торта, я сверху покрываю декор-гелем. Если вы пряники делаете на заказ в индивидуальную упаковку, то сверху декор-гелем покрывать не нужно, потому что декор-гелем не сохнет. Когда сверху покрываешь декор-гелем, картинка становится ярче. И мне так больше нравится. Хотя я не могу сказать, что это правильно. Этот пряник готов. Для циферки мне понадобится плотное золото и водка. И окрашиваю циферку и сейчас покрываю вторым слоем я начинаю сверху обычно оформлять торт как удобно торт я выровняла и он у меня уже постоял в холодильнике сейчас я срезаю лишний крем беру аэрограф развожу желтый краситель сухой и буду окрашивать у меня аэрограф самый обычный, дешевый, китайский. Наклеиваю вафельную картинку. Вот что получилось. Это будет лицо торта. Вот такая пятерочка. Здесь у меня 15 леденцов разного размера и высоты, желтые и черные. Вот что получилось у меня в итоге. Торт готов. Будешь ждать своего заказчика. Вот. Расположила я леденцы таким образом, как бы горочкой сзади повыше и вперед пониже. Так, чтобы закрыть палочки, шпажки. Так что мой торт Бамблби готов. Кому это видео понравилось, было полезным. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всего вам самого доброго. Пока-пока. Параметры моего торта 10 сантиметров в высоту, сама основа, сам торт с, оформл... а с оформлением 30 сантиметров и вес 3 килограмма 80 грамм.